Всем привет, с вами снова Мишаня, и в этом выпуске мы поговорим об очень необычной хентай игре, после которой у меня остались в основном положительные эмоции. И это Flying Princess. В начале выпуска я сказал, что это необычная игра, но не из-за творимого трошника, хотя и из-за него тоже, но в основном странность в этой игре проявляется в ее геймплее. Не будем, пожалуй, отдаляться от темы и вернемся к нашему сюжету, который здесь, на удивление, присутствует и очень даже адекватный. Но по причине языкового барьера все очень плохо. Но если вкратце есть определенный континент Анимария, который состоит из четырех стран: травы, света, воды, огонь, воздух. Когда-то давно четыре народа жили в мире. Только в отличие от Аватара, здесь владейка сестра королевы страны воды. Да ну нахуй! Которая заключила союз с королем страны огня, чтобы свергнуть свою сестру и захватить всех остальных. Охуенно. Проще говоря, японская версия Игры Престолов. Помимо всего прочего великолепия, в игре много врагов, много разного контента, и есть прокачка с помощью уровней и предметов. А также, только не удивляйтесь, на одном из уровней есть переработанный трек из Форт Боярта И несмотря на все изобилие данного контента, у нас всего 5 глав героинь. но не спешите разочаровываться. Помимо них есть также много болванчиков, проще говоря, второстепенных персонажей, за которых мы можем играть. Но вот очень интересный факт, как они появляются. Вы сейчас удивитесь, но появляются они примерно вот так. What the fuck is this? Разработчики предусмотрели беременность глав-героин и связали это с глав-геймплеем. То бишь, они беременеют и рожают новое мясо для того, чтобы вы могли играть. И знаете что? Это фишка этой игры, так что вам придется с этим смириться. Но лично я не понимаю, как это можно использовать, И так что эксперты по игре, отпишитесь в комментариях, пожалуйста. Ну а на этом наш обзор подходит к логическому концу. Ставим лайки, подписываемся на канал и ждем новых выпусков. Всем до скорого!